Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня понедельник, 31 октября. Меня зовут Майкл Мелехов. И э, мы сегодня поговорим о дне тех людях, которые родились в этот день, 31 октября. 31 октября 2016 года, последний день октября. Хэллоуин который кто-то отмечает. Интересно, что это вполне соответствует э, вибрациям этого дня и нумерологии. Э, почему? Потому что э, 31 число – это 3 плюс 1, 4. Э, четверка в соответствии с физической нумерологией э, находится под влиянием такой мистической, скажем, планеты Раху. А, то есть, эта планета очень такая странная, вперед назад а, Очень серьезные качества людей могут быть в плане, а, имеется в виду высшие качества, есть, скажем так, низшие, низменные, это какие-то качества. А, это те люди, которые, допустим, могут употреблять алкоголь, наркотики, а, необузданный секс. Громкая музыка, тяжелый рок Ну а высшее качество это трудолюбие, это путешествие, это наработка каких-то качеств духовных Но в то же время сама число, сама цифра 4, число 4, она, скажем, в Китае ее не любят то есть это вообще число смерти считается но не бывает такого то есть э, э, эта информация это человек, который по своей природе он может в принципе конечно регулировать какие-то устранять э, какие-то слабые звенья в, своего, своей натуры обуздывать ее если конечно на это есть сила воли но с другой стороны есть возможность носить допустим определенные камни для того чтобы устранить неблагоприятное воздействие не некоторых, на некоторых людей вот такой мистическая планета которая называется Раху в западной астрологии можно ее приравнять к планете, которая называется Уран. <coughs> То есть это все относится к Луне и есть такое понятие Северный узел Луны ноут по-английски) или Южный узел. Вот Северный узел как раз это планета Раху и эм, <coughs> те люди, которые родились 4, 13, 22 и 31 числа но интересная штука те, кто родились именно 31 числа а именно сегодня, они э, из всех четверо, скажем так более, если можно выразиться так, счастливые люди поэтому, дорогие именинники поздравляю сосед мой присоединяется к поздравлениям, я чувствую вибрации, поэтому будьте здоровы, с днем явления вас всех ну, а если говорить с языком, скажем астрономии, астрологии, и есть такое понятие халдейская нумерология, то, в общем-то, люди, которые родились 31 октября, они находятся под влиянием Урана, Солнца, Венеры и Сатурна в знаке весов. Ну, э и, как я уже сказал, это двойственность какая-то, такая натура. Это э люди, которые испытывают взлеты и падения. Это люди, которые могут быть очень и очень нерешительны в своих действиях То есть они постоянно ищут какого-то совета, постоянно ищут какой-то поддержки Как-то я делал программу нумерологическую Она посвящена была как раз-таки двум планетам Это планета Раху планета Кету То есть южный узел Луны – это и есть планета Кету вот. ну вкратце это голова и туловище демонического такого существа целая история была, вот я там об этом немножко рассказываю кому интересно найдете ее на youtube ну э, вот это воздействие урана и сатурна потому что сатурн очень тяжелая планета очень медленная планета это те люди которые родились 8 числа 8, -го, 17, -го, 26 -го числа но, тем не менее, она оказывает влияние. Если говорить о том двух составляющих, 3 и 1, то есть первое число, то очень интересные составляющие. То есть получается как? Тройка – это Юпитер. Это очень хорошая, очень благоприятная планета, но она оказывает влияние на человека, который может быть, обладая очень серьезными качествами, в то же время он обладает таким авторитарным, мнением или даже самомнением, то есть это учитель. Учитель не терпит никаких поучений со стороны других людей. Я же учитель, я могу научить кого угодно, что же вы меня учите. То, то есть это своеволе, это нетерпение никому и ни к чему, никаким приказом, никакому давлению. Это дети, вот чтобы просто немного отвлекаясь, это мы говорим о 31 числа, но все-таки составляющая оказывает влияние на этих людей. То есть дети, которые родились 3, 12, 21, 30 числа, в какой-то степени, еще раз, 31 числа, они с ними надо быть достаточно осторожными, их нельзя им приказывать, иначе их можно задавить натуру, они становятся озлобленными, становятся внутри себя, так сказать. Вот это вот держит, копит и так далее, потом это может проявляться. То есть надо быть осторожными. Ну и единица. А единица – это солнце. А что такое солнце? Это эго. Я же царь, это царственная природа человека. Я самый главный, вы мне должны все подчиняться. С другой стороны, единица ведь – это опека. Это солнце, которое греет всех. Это солнце, которое э, дает возможность людям находиться объединяться под эгидой вот этого человека это сильная личность очень сильная личность тоже не терпящая, естественно как можно приказывать царю вот это все оказывает влияние на тех людей которые родились 31 числа еще раз поздравляю вас Ну ничего плохого в этом нету. к примеру ну вот в юности скажем люди если говорить о финансовом положении мы будем об этом, кстати, говорить буквально в среду, в среду у нас будет программа, посвященная, вот, скажем так, материальному положению, благосостоянию, финансам, то эти люди в юности, они, как правило, не зарабатывают много денег, но уже где-то так, более-менее так, подходя к зрелому возрасту, этот момент уходит, и все будет в порядке, то есть они будут зарабатывать, они будут на хорошем счету особенно повторюсь те которые родились именно 31 числа это очень благоприятное скажем сочетание вот этих двух цифр тройки единицы потому что чистая скажем четверка это чистая четверка надо отметить что эти люди обладают таким устойчивым характером они приземленные ну скажем почему четыре? четыре ножки у стола это устойчиво, три ножки он может упасть правильно а Стола стола стула, то есть это вот, скажем так, приземленные люди. Но момент какой идут идут идут бах стена все что делать дальше опять же если не хватает они начинают искать советов если упорство настойчивость ну, можно и пробить стену ну, конечно, потом повредить себя причем, что самое интересное если человек находится в заблуждении а вот именно Раху планета Раху дает такую способность человеку не контролировать себя то это означает, что вот он прямо будет долбить долбить, долбить, долбить пилите гирю Шура вот, пилите а, то есть будет пилить до того момента, пока наконец не наступит отрезление, на сколько сил потрачено, это правильно? Сколько нервов ушло, сколько здоровья ушло. И вот это очень серьезный момент. И тут надо это, эти вещи понимать и быть тщательнее. Надо быть. Далее. Ну, как уже вначале я говорил, Венера. А Венера, ну, под воздействием значит, Уран, Сатурн, Венера, ну и Солнца но Венера это же планета красоты, это планета изящества, это планета э, словесности, э, музыки, искусства а, то есть э, эти качества у человека э, проявлены и э, что можно сказать, его один из камней, счастливый камень, вот такой вот это бриллиант э, который он носит не потому что ему нравится, или женщине нравится вот эти цацки а потому что это необходимо для того, чтобы устранить какие-то, скажем, неблагоприятные воздействия каких-то других планет. Ну вот, в частности, вот это, скажем, ведь у нас есть Сатурн, то есть вот это палец Венера вот это палец Сатурна. Почему носится? Потому что Сатурн может закрывать Венеру, и надо облегчить, скажем, участь этого, ну, это то, почему я ношу, а не потому, что вот такие там не нравится то есть каждая скажем так кто называет это побрякушкой кто называет это э, человек, как угодно красивыми вещами они может быть и красивые но они служат определенные цели они несут определенную энергию и эту энергию надо учитывать э, в нашей повседневной жизни и незнание законов а там находятся законы неземные земные тут находятся не освобождает от ответственности, нарушая эти законы, пускай даже мы не верим в это. Далее, если говорить о счастливых годах жизни, то это то, что связано с четверкой, но в какой-то степени тройкой единицы, то есть 4, 13, 22, 31... 40 это количество лет, да, ну и так далее. Просуммируйте, сложите цифры, откиньте там нули, и тогда вы узнаете, какое там, скажем, благоприятное. Если говорить о дне, то 7 видимых планет мы знаем, и 7 у нас дней недели. Поэтому какой день? Ну, это связано с Солнцем Четверка связана с Солнцем И в какой-то степени, если это Луна, тогда она связана с семеркой Если мы говорим о Кету Мы говорим сейчас о Раху Тогда, э, если это связано с э, э, Солнцем, то с единицей Тогда это воскресенье Вот это хороший день э, И те люди, которые родились еще раз 31 числа Их счастливый день воскресенья То есть какие-то, скажем, важные Моменты, важные события можно планировать на воскресенье. Особенно если это попадает на 4, 13, 22 и 31 число. Вот. Что еще? Да, цвета. Это оттенки солнца, это оттенки золотого, это оттенки желтого, то, что с солнцем связано, оранжевый, золотисто-коричневый, а также синий и до самых оттенков, до самых темных, почему? Потому что это планета Сатурн. Вот это все цвета, которые могут присутствовать в гардеробе, и учитывая энергию, скажем, сегодняшнего дня, сегодня в данном случае понедельник, это день Луны, какие-то вот эти элементы в гардеробе должны присутствовать, плюс может быть планета Луна, поэтому эти оттенки там светлого должны быть, ну и как уже было отмечено вот от самых светлых до самых темных но с оттенками тех планет под влиянием которых мы находимся дальше еще раз кроме драгоценных камней кроме точнее бриллианта какие еще могут быть драгоценные камни это топазы вот и это может быть и бирюза это те камни которые следовало бы носить людям которые родились 31 числа то есть Будем называть это счастливыми, счастливыми камнями. Все, дорогие друзья, на этом такой коротенький экскурс в сегодняшний день, 31 октября 2016 года, мы заканчиваем. Спасибо за внимание, еще раз меня зовут Майкл Меликов, руководитель центра Сангейтс. всем хорошего дня, всем благ, здоровья, всего доброго.